В нашем предприятии мы вырабатываем традиционные куличи, это кулич пасхальный разной массой, потом мы вырабатываем воскресный кулич с сухатами, очень вкусно, рекомендую. А в этом году у нас появились две новинки, это куличи апельсиновый с шоколадными каплями и кулич маковый.